Он мне сказал, что жизнь проходит Из сединой весна уходит Стучат дожди, и нет любви Он просто пьян Зима уходит Как летний зной любовь приходит Он нужен мне Пройдут дожди